Привет, посетители! Есть ли у вас подозрение, что вы страдаете от посттравматического стрессового расстройства, но вы не совсем уверены? Может быть, вы не уверены, через что прошли квалифицируется как травматический? Или, возможно, у вас есть сомнения относительно того, есть ли у вас посттравматическое стрессовое расстройство, потому что ты все еще в состоянии прожить свой день и выполнять задачи и обязанности? Возможно, вы видели случаи посттравматического стрессового расстройства и другие, и подумали, что то, через что вы проходите, не так серьезно, обесцениваешь свои собственные чувства. Так что же такое ПЦР? ПЦР, или посттравматическое стрессовое расстройство, это психологическое состояние, которое может возникнуть в ответ к травмирующему инциденту. Это включает в себя угрозы смерти или причинение вреда такие как война, сексуальное насилие, насилие, дорожно-транспортные происшествия, стихийные бедствия или неотложная медицинская помощь. ПЦР может проявляться в различных формах и в разной степени. Помните, что чувства по поводу вашей травмы всегда действительны. С учетом сказанного, вот пять признаков высокофункционального ПЦР. Во-первых, экстремальные эмоциональные реакции. Травма может привести к тому, что называется повышенной бдительностью. Часто ли вы испытываете беспокойство, стресс и нервное напряжение? Вам может казаться, что вы постоянно находитесь в состоянии повышенной готовности в результате травмы, что вы испытали? Не находите ли вы, что довольно легко пугаетесь? И вдобавок ко всему, это ваша реакция к тому, чтобы быть испуганным, необычайно напряженным, даже временами жестокий. Возможно, вы чувствуете себя особенно раздражительным и склонны к вспышкам гнева от напряжения. Одно дело быть осторожным, но были ли вы чрезмерно внимательны к своему окружению и в поисках потенциальных угроз? До такой степени, что повседневная жизнь превращается в борьбу. Травма может вызвать эти чувства, привычки и реакции, как ваша борьба или бегство, реакция усиливается. Во-вторых, негативные изменения в мыслях и настроении. Заметили ли вы какие-то негативные изменения в ваших мыслях и настроении? Это может проявляться в различных формах. Возможно, вы боретесь с повторяющимся чувством страха, ужас, гнев или безнадежность. Вы можете испытывать эмоции, похожие на депрессию. Например, потеря интереса к занятиям, которые вам когда-то нравились, или чувство неспособности испытывать радость и другие позитивные чувства. Возможно, у вас также появились негативные мысли о других людях, о мире или о себе. Возможно, вы испытывали чувство вины и стыда, даже несмотря на то, что травматический инцидент произошел не по вашей вине. Возможно, вы убедили себя, что это так. Номер три. Избегание. Травма может заставить вас чувствовать себя уязвимым, на грани и небезопасно. Понятно, что это так, что затем может привести вас избегать и уклоняться от определенных вещей, чтобы чувствовать себя в безопасности или защитить себя. Вы можете обнаружить, что избегаете людей, мест, разговоры или ситуации. Это напоминает вам о травмирующем событии. Возможно, вы старались изо всех сил, чтобы выбрать другие маршруты или отменить планы с друзьями, даже несмотря на то, что у вас может быть какое-то желание, чтобы хорошо провести время и повидаться с людьми. Вы можете отступать от ситуации или уйти от определенных людей, чтобы избежать любых напоминаний о вашей травме. Или, возможно, потому что вы чувствуете себя слишком подавленным, чтобы пообщаться. Кроме того, вы можете обнаружить, что избегаете некоторые из ваших собственных мыслей. В целом, постоянное избегание может быть утомительным и негативно скажется на вашем или психическом здоровье. Номер четыре. Физические проблемы. Вы также можете испытывать физические проявления о вашей борьбе с травмами, такими как бессонница. У вас были проблемы со сном? Возможно, ваши страхи имеют, не давал тебе спать по ночам. Или вам снились кошмары, связанные к травме, которую вы пережили. Вы также можете испытывать определенные физические ощущения, когда вам напоминают об этом инциденте, например, учащенное сердцебиение, потоотделение, затрудненное дыхание или чувство слабости. Часто это связано с беспокойством. Это признаки того, что вы, возможно, страдаете от посттравматического стрессового расстройства. И номер пять – переживание травмы заново. Возможно, вы также заново переживали травмирующий инцидент. Были ли у вас повторяющиеся воспоминания об этом событии? Это может произойти, несмотря на то, что вы пытаетесь не думать об этом. Как упоминалось ранее, вам также могут сниться кошмары, в котором вы заново переживаете это событие или мечтать об обстоятельствах, связанных с этим. Ночные кошмары также отличаются от воспоминаний, в котором вы могли бы заново пережить этот инцидент, как будто это действительно происходило снова. Это признаки того, что вы, возможно, страдаете от посттравматического стрессового расстройства. Симптомы ПЦР могут варьироваться от случая к случаю с точки зрения серьезности и типов переживаний или правильный диагноз. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. Жизнь с травмой может быть ежедневной борьбой. Терапии и лечения от квалифицированного специалиста можно получить помощь. Нет никакой гарантии, что симптомы ПЦР исчезнут сами по себе или просто уменьшатся со временем. Но есть ресурсы, которые могут помочь людям восстановить и хорошее качество жизни.